Вы просыпаетесь по утрам, вы ходите на работу, вы смотрите телевизор, вы встречаетесь с друзьями, вы занимаетесь любовью, вы воспитываете детей, ваша жизнь идет своим чередом. Но им все равно, чем занимаетесь вы. Им все равно, что вы думаете об этом. Они просто делают это. Каждый день они среди вас и их миллионы. Они повсюду. Они просто берут и путешествуют. Им нравится отдыхать. Они тратят на это большие деньги. И на этом зарабатывают. Турфирмы, отели, авиакомпании. Все. Все кроме вас. Несправедливо? Grand Travel Group меняет правила. Теперь зарабатываете вы. И вам все равно, что об этом думают они. Вы делаете это легко, не выходя из дома. И получаете доход каждый день. Теперь они работают на вас. Глобальная партнерская туристическая программа Grand Travel Group.